Нас конь будет теперь зваться Персиком. Майнкрафт топ, Майнкрафт сила, а кто против? Тот пусть играет какие-нибудь другие ему понравившиеся игры. Ну что ж, ребята, а мы тем временем начинаем наше супер ультрамодное новое прохождение в Майнкрафт 1.14 без модов в классическом режиме. И нас ждут, ребятки, как обычно, обычные самые дела повседневные. Ну и одним из таких дел является вырубка леса. Давайте-ка, ребятки, почистим здесь немножечко лесочек, а то что-то здесь много наросло и у нас дровишки уже заканчиваются. Ну и давайте отсортируем, складируем все предметы, отсортируем. И приберемся тут у нас на складе, а то у нас тут хрен черт ногу сломит. Так, давайте-ка разберемся с семенами, давайте разберем все блоки по своим местам, возьмем некоторые себе и дальнейшее действие у нас нас уже, ребятки, ждет. Тем временем на нас напали опять опустошители или как их еще называют какие-то теневые дьяволы, да, то есть давайте от них тоже избавимся, чтобы нам было жить, ребятки, попроще. Эти гады, я так понял, нападают, когда мы не поспим три дня и нам, э, и нам с ними становится жить гораздо сложнее. Но ничего, в этом есть своя польза, ведь с них нам выпадает определенный лут, который позволит нам делать крутые зелья. Так что давайте с ними расправимся и дальше идем, друзья. Помимо угроз с воздуха, нас еще существует угрозы, ребятушки, с воды прямиком. Вот к нам лезет водяной зомби. Давайте его отсюда уберем. Он здесь, видимо, забыл что-то, но ему тут не рады. Ну и давайте продолжаем тему боевочек. Да, тут у нас атакуют постоянно зомбари, пауки, которых нам приходится вырубать каждый день пачками просто в ней. В немыслимых количествах Давайте-ка отобьем атаку скелета Который тут тоже разбушевался Да, ты что тут вообще забыл? Иди отсюда Тут, блин, у меня своих дел хватает А тут с тобой еще приходится разбираться Ну и помимо всего прочего, давайте разве... займемся Разведением курочек, которые нам пригодятся Ребятки, для наших с вами стрел Это именно нас интересуют перья Из которых мы будем делать стрелы После тяжелого трудового дня предпочитаю Отдохнуть, надо, ребятки, отдыхать Не забывайте об этом Так, и новый день, и новые дела Так, давайте немножко до добудем древесины, эксклюзивной древесины темного дуба, мы ее потихоньку будем размножать, развивать и она нам пригодится потом в каких-либо декоративных целях, да, так вот этот дуб я издалека привез у меня таких вокруг нигде не растет, поэтому надо его раз размножать, ребят, очень аккуратно, надо, надо ждать постоянно когда листва начинает опадать, чтобы все саженцы снова выбить, у нас такой дуб можно вырастить только из четырех рядом поставленных саженцев недавно я, ребят, нашелся в сундуке Око Края давайте его протестируем, как когда мы его запускаем, оно летит ровно в ту сторону, а где у нас должна находиться подземная крепость, в которой есть портал Вендер Мир. Давайте потестируем. Вроде, ребята, работает. Вроде фуфлицо мне не подсунули. А отличный глаз работает как надо в процессе и в, про и в последующем мы его используем по назначению. Ну и накопил тут я немножко опыта. Давайте зачаруем наш э шлем. У нас получился шлем, значит, э со свойством подводника плюс защита. Это очень хорошее свойство, так как мы сможем теперь под водой быстрее работать. Ну и что? Тут я решил, ребятки, сходить на... И поторговать немножко с местными жителями накопилось у меня очень много всякого барахла а в частности это фермерских продуктов давайте сейчас все мы продадим лишнее и получим за это немножко изумрудов Так, что тут за тусня такая? Где самый главный торговец? Мне бы поторговать с кем-нибудь? Так, что у тебя здесь? Давай мы тебя прокачаем, братишка, до максимального уровня. Сейчас мы тебе напродаем так, что ты мне отдашь все свои бабки. И вы все вместе здесь стоящие то же самое отдадите мне свои бабки. Поверьте, товаров у меня на всех хватит. Так, что у тебя тут есть? Так, давай я тебе тыковки продам. Ну что ж, опять после тяжелого трудового дня надо отдохнуть, запарился сегодня с этой торговлей. Капец просто. И снова у нас новый день, друзья, давайте придумаем, чем бы нам сегодня себя занять. Я тут недолго думал и пришел к такому выводу, что мне нужна комната для боевочек, друзья, то есть мне нужно где-то как следует разминаться и получать опыт, и я решил выкопать у себя здесь прям большую яму, в которой я буду мочить мобов разных мастей и добывать соответствующий полезный лут. Так, ну что я, смотрите, я, прогресс у нас идет, и у нас уже здесь, в нашей яме, появляются враждебные монстры, друзья. Все работает как надо, тут не только зомби, но и криперы. И специально, друзья, делаю, блин, бомбанул с таким размахом, что у нас здесь будут даже спавниться эндермены, да, друзья. Вот такие вот я двери сделаю, чтобы можно было как-то сюда безопасно отсюда выходить, да, чтобы у нас все нормально работало. Ну что ж, я думаю, что неплохая идея с такой комнаты, потому что в любой момент, когда я захочу и когда буду готов, я могу проверить себя, проверить свои силы и немножко поупражняться в битве с разными мобами. Но сразу говорю, что будет непросто и есть большой шанс, что меня там уже и завалят. Поэтому надо еще много чего продумать и много, ребят, чего нам предстоит еще сделать для этой самой Комнаты. А ты, братишка, ставь лайк за такую годноту и ставь также комментарий, оставляй, если ты так же делал. Ну и, конечно, жду твоих предложений в комментариях по поводу, как же можно лучше сделать такую комнату для умерщвления мобов, получая различный лут. Итак, давайте же протестируем немножечко, да, эту комнату. Я здесь вот так все обустроил. У меня здесь стоят вот такие вот, значит, раздатчики, из которых я беру зельки, значит, силы и зельки, значит, ночного видения, которые я подрубаю и пошел в разнос. Пойду сейчас, и, ребятки, я побуяюсь немножечко, вот я немножко прокачался Также у меня здесь мечи-топоры а На выбор, да, что хочу, то и выбираю Вот сейчас, наверное, я возьму меч Специально сделал каменный, чтобы не ломать Железные, потому что камни у нас Всегда навалом, а с железом всегда проблемы Поэтому вот так, ребятки, у нас выдается меч Берем каменный меч и пошли уже В разнос, пора бы уже наказать Этих монстров, так, ну что-то, ох ты ж Смотрите сразу, и эндермены, значит, у нас Тут, и скелеты, охренеть Ой-ой-ой-ой, надо бы сейчас срочно Всех наказать потихонечку, да, Тайс, под по одному. Там пока идет массовый замес, я здесь по одному. По-моему, по по тут мобы сами себя быстрее убьют, чем я их раз раз разберу, да, по частям. Смотрите, как они эффективно себя уничтожают, да. Ну, я тоже немножечко привнесу свою лепту. Так, тут подошел Андермен, но он куда-то, по-моему, телепортировался в другое место. Активно отражаем стрелы. Главное, чтобы наш щит не развалился. Так, так, так. Плохо, что ребята тут щиты нельзя зачаровывать получше, чтобы они были, да. То есть у нас очень быстро они разваливаются. Ах, ты ж крипер, а! Так я не хотел, чтобы он взрывался. Он тут мне всю контору разнес уже. на надо будет вот как-то подумать, чтобы здесь уплотнить все эти самые такие места, чтобы у нас они выдерживали криперские взрывы. Скорее всего, надо будет сделать обсидианом, но это, ребят, слишком затратно. И я пока оставлю так, как есть. Тут мне внезапно вдруг захотелось эксклюзива, и я решил сделать тортик, который я ни разу не делал, а он очень вкусный такой. Давайте поставим его здесь, когда-нибудь я им воспользуюсь. Когда-нибудь на праздник, на какой-нибудь я использую этот тортик, и мы что-нибудь отметим. Так, ну что ж, перейдем к катскому станку, который я недавно стырил в деревне. Вот так, ребят, на нем можно настраивать свои флаги, да, то есть я сейчас поставил синий краситель и флаг, и мы выбираем себе узор для нашей крепости, так сказать, я решил поставить у себя на карте метку, и для этого выбрал, решил выбрать определенный флаг, ну, наверное, какой-нибудь вот такой мы сейчас выберем, да, и его где-нибудь закрепим на нашей территории, чтобы мы на карте видели сразу, где находится наш лагерь. Да, вот так вот, ребят, у нас выглядит, да. Можно его, ребят, компоновать, но я покажу это, как делается в следующих моих сериях. И что ж, решил я его, значит, поставить вот сюда, прям на башенку. Здесь для него прям идеальнейшее место. И здесь, смотрите, можно вот так вот тыкнуть на него правой кнопкой мыши, и мы увидим наше место. Да, ребят, я назвал его хом. и оно теперь на карте отображается как Home мой. Я его теперь точно никогда не потеряю, да. То есть иногда просто путаешься из-за того, не понимаешь, куда надо бежать. Я теперь буду всегда знать. Ну что ж, ребят, продолжаем ковыряться, продолжаем застраиваться. Я, значит, тут решил поставить... Строить вторые ворота на еще, так сказать, одну мою сторону, мою стену без ворот. А, простые вторые ворота. Сейчас вы увидите, где это у меня находится. Да, они аналогичны тем, которые у меня уже есть. Вот сюда, ребятки, в эту сторону мы сейчас и будем их строить. Да, давайте. Тогда Вот завершающий стриг. И вот так, ребятки, выглядят наши ворота. Они, ребята, у меня уже есть. Они вон там, в той стороне у меня точно такие же, да, вот справа. И поэтому тут ничего такого удивительного. Ну что ж, давайте еще попробуем свои силы. Так, решил я, значит, сейчас еще раз по погеройствовать. У меня там мо мобов накопилось прям неимоверное количество. Я слышу, как они готовы меня разорвать на части. Так, давайте подготовимся. Опять возьмем меч. Опять возьмем зелье, значит, не, а, зелье а, того, чтобы видеть в темноте. И возьмем зелье силы. И сейчас Сейчас, ребятки, я протестирую и покажу, как в хардкорных условиях придется выживать в этой яме. То есть, на самом деле, надо подготовиться как следует, чтобы туда идти. Но я прям чувствую, что я не совсем готов. Но посмотрим, насколько на меня хватит, долго ли я продержусь здесь. Давайте, ребят, делайте свои ставки, сколько продержусь я здесь. Время пошло. Так, погнали. go, go, go! Ох ты ж, ё-моё, сколько вас здесь много с зачарованными луками. Меня сразу пытаются все разобрать. Два крипера, мы тут, по-моему, убежим подальше. Ох ты ж бомбанула как, а? Так, так, так, аккуратнее, тут два скелета, надо бы их всех по очереди лупить. По-моему, по мобы здесь лупят все больше сами себя, чем я их. Надо, ребятки, аккуратно, и прям здесь, не знаю, напор очень сильный, и пауки, и зомби, и криперы. Все пытаются меня нагнуть, но я пытаюсь им противостоять как могу. Мне бы сейчас чем-нибудь подхиляться, хотя бы просто-напросто съесть какой-нибудь какой кусок мяса, чтобы меня не разносили, а я немножко регенерировал. Да, наверное, надо будет сделать еще какой-нибудь третий, а, третий раздатчик с регенерацией, с какой-нибудь... Ой, ты ж ё вот я так и знал, что так и получится, ребят. Не выдержал вообще этой волны. То есть, достаточно все хардкорно, сюда надо или в зачаренной броньке приходить, или сделать еще одну зелье регенерации. Вот, собственно, сейчас я его использовал для того, чтобы просто пробежать и забрать свой лут. Сейчас мне не сильно страшны удары, значит, всех этих э, врагов, потому что я очень быстро регенерирую. Выпил зелье максимальной регенерации, и даже взрывы криперов, они мне практически не страшны, потому что я быстро достаточно э, восстанавливаю свое здоровье. Фух, ребят, главное, лут забрал, приду туда в следующий раз более подготовленным сейчас. Что-то я не совсем подготовился, да, хардкорная комната Ставь лайк, братишка, за такую идею, если тебе понравилось и ты такую же комнату хочешь сделать И давай, конечно же, мне свои советы, возможно, на, на основании них я и построю что-нибудь более грандиозное, чем ты видишь сейчас Так, ну давайте наведем небольшой порядок в моих сундуках с зельями Вот тут у меня столько всяких различных зелий И я думаю, что сейчас мы их быстренько распределим и сделаем все как нужно А также пополним запасы Этих самых зелий, да, то есть у меня тут некоторых зелий не хватает, я некоторых зелий бы наварил еще, но пока у меня нет необходимых компонентов. Давайте наведем порядок в этом сундуке и продолжим. Ну что ж, ребята, мы переходим к душетрепещущему моменту и, в общем, по результатам голосования в группе в моей ВКонтакте, я решил назвать коня, как, ребятки, вы проголосовали. У нас конь будет теперь зваться Персиком. Здорово, братишка, кони! Теперь ты у нас будешь персиком Вот такой вот коняка Он как раз таки под название подходит Потому что у него смотрите какой желтый окрас Из-за того что у него желтая броня И в итоге он прям у нас реально подходит под это описание Теперь мы будем скакать всегда Только на этом вороном коне И путешествовать кстати ребят Сейчас мы отправимся именно на нем Так, ну что ж, в процессе нашего путешествия я подумал и решил сделать еще одну карту, да, потому что одной большой карты нам уже недостаточно. Давайте-ка ее сейчас расширим. Я уже выбрал себе точку отправную, и от этой точки мы сейчас будем строить большую нашу карту, да. То есть я сделаю примерно таких же масштабов, не примерно, а точно таких же, как и у меня была до этого. И будем, ребята, исследовать новые территории. У меня сейчас основная цель который я, к сожалению, не озвучил в начале видео Это найти э, джунгли, друзья Мне нужны срочно джунгли И мне нужны срочно э, Те самые редкие компоненты, которые Можно найти только в джунглях Помимо древесины, да, вот этой тропической И саженцев, мне также необходим Очень сильно бамбук Который здесь, ну, просто незаменим Да, в дальнейшем и очень э, Облегчит, так сказать, мое выживание Очень сильно, вы уже, наверное, догадались, кто в курсе Что из бамбука можно делать э, Можно делать, значит, острова Строительные леса, строительные подмостки Они тоже были введены, ребятки, совсем недавно По-моему, даже в 1.14 с помощью них Нам будет гораздо легче, ребят, вести строительство Ну что ж, мы продолжаем наше путешествие Сейчас я сделал огромнейшую карту Которая нам теперь позволит исследовать совершенно новую местность Ну что ж, продолжим, ребятки, наше путешествие Продолжим наши исследования. Я думаю, что мы найдем те самые джунгли, которые давно уже ищем Погнали, персик! Нас ждут великие путешествия! Вау, ребятки, бинго, я наконец-таки нашел эти самые джунгли, они уже на горизонте виднеются Да, все-таки мои сегодняшние путешествия не оказались пустыми а, Мы сделали это, друзья, теперь давайте прогуляемся до них Вот здесь мы небольшой лагерь разобьем, лошадку нам надо сейчас как-то здесь, наверное, привязать нашего персика А то он убежит отсюда нахрен, если мы его куда-нибудь не привяжем Давайте сейчас я найду немножко более оптимальное местечко Где же так? Вот тут я смотрю, ох ты, даже бамбук есть, друзья Друзья, я просто офигеваю от того, что я как удачно сюда зашел. Так, давайте, ребятки, сейчас мы здесь окопаемся ненадолго. Надо бы найти, где привязать нашего коня. Воронова, он проскакал очень большое расстояние, даже на карте, это потом посмотрите, я как-нибудь ее сейчас продемонстрирую И сейчас мы здесь быстренько сообразим, а, наш, нам нужна привязь для нашего коня Сейчас, ребятки, я сделаю, так, палки нужны и нужны доски, да, то есть, чтобы сделать заборчик, который будет являться а, нашим местом для привязи коня Так, вот он, заборчик, давайте сделаем заборчик, так, мы сейчас вот куда-нибудь вот сюда его поставим, и где то и персик? Персик, давай уже сюда иди, пора бы тебе немножко привал сделать, пора бы отдохнуть. Сейчас я буду здесь не заниматься небольшими исследованиями этой местности и добычей некоторых ресурсов важных. После мы с тобой продолжим путешествие в обратном направлении. Ну а пока здесь посиди, я пойду займусь делом, братишка. Пойду я займусь, ты здесь не скучай, главное. Вот он, бамбук, вот они, значит, тропические деревья, которые я давно искал. Да, ребят, это еще такой новый ресурс, из которым мы сделаем Ребятки, очень много нового интересного. пока, ребят, я добываю, конечно же, хотелось бы услышать ваши комментарии по поводу того, моего прохождения, хотелось бы услышать какие-то дельные советы, да, в мой адрес, возможно, я делаю что-то не так, возможно, у вас есть какие-то интересные идеи, я очень буду, ребят, благодарен вам за такую поддержку и очень буду рад услышать от вас дельные комментарии, советы, на которые я непременно отреагирую. Так, ну что ж, тут немножечко уже поковырялись. Смотрите, уже немножко надобывали. Я тут нашел, нашел немножко железа по дороге решил его при переплавить. Ну а пока у нас переплавка идет, давайте я добуду немножко песка. Песок тоже очень ценный ресурс. У нас там его на территории, откуда мы пришли сюда, очень-очень не хватает. Его там просто сложно найти. В воду, естественно, лезть я пока не собираюсь, потому что у меня нет нормального обмундирования для подводных исследований. А вот тут на поверхности мы, пожалуй, и добудем его по максимуму. Так... Железо у нас пережарилось, можно сделать еще какого-нибудь какого нормального инвентаря, типа лопат, да, у нас тут они очень быстро ломаются И давайте сейчас мы еще кое-что соорудим, нам понадобится также топор, да, то есть, который мы сломали, ковыряясь тут с деревьями, разбираясь Ну и давайте добудем по максимуму песка, чтобы потом уже с собой увезти несколько стаков Так, Ну что ж, продолжаем, ребятки, исследовать джунгли Продолжаем, значит, добывать редкие ингредиенты, компоненты В идеале, конечно, хотелось бы мне здесь найти еще какую-нибудь панду, да То есть у нас ввели панд, я не помню только в какой версии Но в 1.14 они уже, ребятки, есть И я, конечно же, бы не отказался от такого интересного питомца Хотя толку от них, я как знаю, не совсем немного Чисто для того, чтобы был в роли питомца и все Ну, еще там какие-то у них есть особенности, да Типа там Разные мимики на лице, да, то есть, когда их разводишь, они с разными лицами рождаются и так далее. Но это разве что, ребятки, только лишь для а, того, чтобы они были у тебя и так сказать, для, для того, чтобы радовали твой, э, твой глаз каждый день. И все, ребятки, не больше. Поэтому панды, это второстепенная тема. Давайте сконцентрируемся на самом главном. Нам нужны сейчас, ребят, редкие компоненты, которые мы можем найти только в джунглях. Надобывал я здесь, значит, саженцев, вот этих вот тропических деревьев, мне они пригодятся. Надобывал, значит, я здесь бамбука, который буду теперь использовать для строительства подмостков, друзья, которые, да, нам позволят строить гораздо легче... Любые постройки в игре То есть вы, ребят, увидите в следующих сериях Как я буду их использовать И уже с их помощью буду строить свои Какие-то сооружения на своей территории Ну и, конечно, ребят, на сегодня Я уже заканчиваю серию Очень много всего пришлось сделать, В основном это были путешествия Оставляйте, ребят, ваши предложения и пожелания С удовольствием послушаю С удовольствием отвечу каждому из вас Ну что ж, ребят, играйте только в самые крутые топовые игры Продолжение обязательно следует Всем приятного геймплея